Добрый день, друзья! Рад приветствовать вас на канале Йога Чести. С вами Владимир Присяжнюк, учитель по йоге. Друзья, в рамках обучения инструкторов традиции Йога Чести мы проходим много разных интересных тем и одна из таких тем это Аюрведа. И я решил сжать несколько лекций по Аюрведе такое компактное видео, буквально минут на 10-15, на 15, и вам представить, что же такое, в принципе, Аюрведа. То есть это такое комплексное, сжатое видео, которое покажет и расскажет основы Аюрведы. Итак, друзья, знакомство с Аюрведой. Под понятием Аюрведы или в переводе с санскрита, что означает «наука жизни», скрывается традиционная система индийской народной медицины, считающейся дополнительной ведой и основывающейся на индусской философской системе санкья и, конечно же, на джойтиш-астрологии, то есть, скажем так, это биокосморитмология с астрономией, которые прослеживают связь человека со Вселенной. К сожалению, друзья, с точки зрения традиционной медицины, аюрведа считается псевдонаукой. Всякая болезнь в аюрведе – это сигнал о дисбалансе энергии в теле человека. Аюрведа не лечит болезни, но выявляет их причины. Поэтому единый подход ко всем больным недопустим ни в коем случае. То есть невозможно создать его уникальный алгоритм, как это делает традиционная медицина. Итак, целью орвидической концепции является достижение равновесия внутреннего мира человека, то есть его микрокосмоса, с так называемым макрокосмосом, то есть гармонией со Вселенной. Исцеление болезни по аюрведе означает создание позитивного настроя к окружающему миру, определение места человека в нем, постижение через это непрерывного счастья, а также активное долголетие. Целостный подход аюрведического лечения человеческого организма основывается на трех уровнях – физическом, душевном и ментальном. А юрведа преследует четыре основные цели. Это дхарма, артха, кама и мокша. Что же, друзья, они означают? Давайте разберемся по частям. Под понятием «дхарма» мы понимаем обязанности человека перед обществом, а это значит высшее духовное предназначение человека не только служение всем живым существам мироздания, но также и индивидуальное материальное предназначение и выявление собственных талантов и способностей во благо, конечно же, окружающим. Выполнение Дхармы непосредственно влияет на здоровье человека, а в свою очередь неудовлетворенность жизнью ведет к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Вторая цель артха представляет собой получение материального вознаграждения за выполнение Дхармы и определяет нашу финансовую обеспеченность, социальный статус и почет, славу и известность. Артха необходима для обеспечения своей семьи и своего здоровья. Негативные проявления алчности, жадности и страсти к накопительству имеют как следствие возникновения серьезных заболеваний. Кама описывает реализацию желаний и требований с помощью артхив, в первую очередь через удовлетворение потребностей физического тела, через органы чувств – глаз, ушей, языка, носа, кожи. Если желания позитивны и законны по природе, они не несут в себе негативных последствий. Нацеленные на причинение зла, желания разрушают не только здоровье, но и ум. Мокша, как четвертая цель Аюрведы, означает освобождение от невежества и достижения духовного развития. Для достижения мокши человеку необходимо выполнение трех предыдущих целей. Мокша, как высший уровень развития человека, отводит три предыдущих цели на задний план. Здоровье человека, согласно древней медицине, состоит из равновесия следующих слагающих. Арогья, Сукхам, Свастана и Ананда. Рассмотрим каждую из них по отдельности. Арогья или также Ародья означает первый уровень здоровья, когда человек не испытывает никаких физических страданий. Под понятием сукхам скрывается здоровье социального плана, то есть удовлетворенность человека личной жизнью, семьей, работой, отношений с окружающими, социумом, например. Сукхам является обычным мирским счастьем. Свастха показывает уровень самодостаточности и личной самостоятельности человека, когда он более заботится о нетленном, о душе а не о теле. Ананда же является степень духовного счастья, это значит степень того, насколько человек верует в высшие идеалы и счастлив от того, что находится вместе с Богом. Таким образом, Аюрведа применяет целостный подход к поддержанию здоровья и профилактике заболеваний. Психосоматика, индивидуальный подход, натуропатия и универсальность характеризуют эту замечательную науку. Здоровый образ жизни в аюрведическом понимании жиждится на трех столбах. Ахара – это рекомендация по правильному питанию. Вихара – то есть распорядок дня, контроль времени приема пищи, сна, работы и отдыха, а также аушатха которая обозначает терапию и лекарство. Этим может являться все, что угодно из окружения человека. А теперь я хотел бы озвучить 8 главных принципов аюрведы: ранний подъем. Рекомендуется вставать до восхода Солнца лучше всего в 5-5.30 в утра. Вегетарианство. Оно считается наиболее здоровым для человека, так как очищает не только тело, но и карму. Физические упражнения. Регулярные занятия помогают избавиться от лени и от различных болезней. Хорошее поведение. Рекомендуется вести себя приятно, даже подчеркнуто вежливо по отношению к окружающим. Благодарность. Человеку следует быть благодарным за все, что посылает ему судьба. Соблюдение режима дня. Это помогает человеку научиться дисциплине, самоорганизованности, уравновешивает потоки энергии и дарует счастье. Здоровый сон. Ложиться спать следует не позднее 23 часов, а перед засыпанием сделать небольшой личный отчет о добрых делах, совершенных за этот день. Последний и, возможно, самый главный принцип – это желать жить лучше. Не только лично для себя, но и во благо окружающим. Желать добра и счастья не только близким, но даже и своим врагам. А юридические рекомендации по питанию. Последний прием пищи, друзья, следует запланировать не позднее, чем за 2 часа до сна. Таким образом, организм успевает переварить ее до отхода ко сну, так как ночью работа пищеварительной системы практически прекращается. Пища, не успевшая перевариться до отхода к сну, превращается в токсины и слизь. Пейте воду до еды для уменьшения веса, во время еды для поддержания своей весовой категории и после еды, если вы хотите набрать вес. После еды следует пить не сразу, а только после 48 минут после приема пищи, практически час. Совершайте омовение перед трапезой, благодарите за посланную пищу, за посланную еду и принимайте пищу исключительно в хорошем настроении. Пища, принятая в спешке или в плохом настроении, может навредить вашему организму. Питайтесь продуктами, дающими здоровье и благоприятную энергию, например, злаками, пшеницей, рисом, ячменем, бобовыми, медами, свежими фруктами и овощами, растущими над землей. Нечистыми продуктами, по мнению Эрведы, считаются яйца, рыба и мясо. Не рекомендуется принимать в пищу еду, после приготовления которой прошло более двух часов, а также испорченную, то есть заплесневевшую, забродившую, прокисшую, высохшую, неживой и также не рекомендованной едой считаются продукты ферментированные, консервированные и содержащие различные вкусовые добавки. Правильно сочетайте, друзья, продукты, так как при смешивании они приобретают новые свойства. Неправильное сочетание продуктов несет за собой дисбаланс энергии, а также возникновение других заболеваний. Друзья, в Аюрведе вы, наверное, слышали о существовании трех ДОЖ. Давайте я поясню, что это. Материя состоит из пяти основных элементов по айорведии. Это земля, вода, огонь, воздух и эфир. При рождении человек получает свою уникальную природу, прокрытие, то есть психосоматическая конституция, которая состоит из трех гун. Сатва, Раджас и Тапас. Сатва, является основой... Разума. Она характеризуется тонкостью, легкостью, светом и радостью. Раджас – это основа энергии, представляет собой активность, возбуждение и, как негативная сторона, страдание. Тамас является основой инерции и характеризуется грубостью, апатией, аморфностью и тьмой. Знающий человек свое прокрытие, имеет доступ к своему здоровью, осознает свои слабые и сильные стороны, а также может предупредить возникновение различной болезни. Из трех дош возникают типы конституции тела человека – земля, огонь, воздух, вода и эфир, как пять основных элементов во Вселенной, объединены в три основных энергии или три основных доши – вата, пита и капха. Вата объединяет эфир и воздух, пита, огонь и воду, а капха, воду и землю. Когда человек здоров, доши находится в сбалансированном состоянии. В соответствии с Аюрведой микроорганизмы, являющиеся в традиционной медицине причиной заболевания, Учитывается только как вторичный фактор, а основной причиной заболевания является нарушение баланса равновесия элементов в организме. А это значит, друзья, если в организме этот баланс не нарушен, то ни один микроб не будет вам страшен и не вызовет никакой болезни. Давайте проговорим про ДОШИ, ВАТА. Вата, объединяющая в себе эфиры и воздух, описывает личности тонкостной, с длинными руками и ногами, коротким туловищем. Ногти у них хрупкие, кожа сухая, волосы волнистые или вьющиеся зубы неровные. Физически такой человек активен, но быстро устает, испытывает недостаток микроэлементов, для восстановления сил применяет стимуляторы, кофе, сахар, склонен к бессоннице. Его ум творческий и активный, при стрессе, однако, появляется тревожность и неуверенность. Такой человек легко меняет решение. Его речь импульсивна, предложения он прерывает, а также часто перебивает других людей легко подается влиянию других людей. Если вата у человека в равновесии, то такой человек дружелюбен, счастлив, охотно занимается творчеством. Если же вата не уравновешена, то он нервозен, гиперактивен и мучается от постоянной усталости. Пита, друзья. Пита в которой присутствуют такие элементы, как огонь и вода, подразумевает человека со стройным пропорциональным телосложением, легко набирающим и сбрасывающим вес. Имеет волосы с ранней сединой, по состоянию здоровья он энергичен, пульс сильный, легко потеет, его умственные способности охарактеризованы целеустремленностью, стремлением к лидерству, хорошей памятью и яркой речью». Смелые, жизнерадостные и заботливые люди Доши Пита становятся при дисбалансе деспотичными, чрезмерно требовательными и быстро впадают в гнев. Люди из Доши Капха как соединение элементов воды и земли Представляют личности с крупным и сильным телом, толстой кожей, густыми волосами и хорошими зубами. По своей природе они сильны и выносливы, отличаются хорошим аппетитом, легко набирают лишний вес. Один из тех, кто долго готовится к свершениям, но потом быстро набирает обороты. Повышенно чувствительны и имеют хороший материальный достаток. Уверенные в себе, с чувством собственного достоинства открытые капха личности становятся при дисбалансе завистливыми, жадными и ненадежными. Диета друзья, для трех этих дож индивидуальна. Баланс, однако, может быть нарушен неправильным образом жизни, дисгармонией психоэмоциональной сферы, негативными мыслями. Таким образом, дисбаланс энергии питы обуславливается возникновением нарушений в пищеварительном тракте, энергии ваты проблемы с суставами, а энергии капха хронического насморка форм бронхита и бронхиальной астмы. С помощью аюрведы, друзья, можно подобрать вам диету с учетом внутренней конституции и биоритмов, используя лекарственные травы и минеральные вещества ароматерапию и даже цветотерапию. Также применяются очищающие процедуры для выведения токсинов, натуральные масла, паровые ванны с травами и маслами, различные упражнения йоги, терапия с помощью музыки, медитация – все это поможет уравновесить вас эмоционально. Вход идут даже минералы, драгоценные камни и особые специи. Для снижения ваты полезны питательные, согревающие, охлаждающие, увлажняющие и приземляющие успокаивающие методики. Для уменьшения питы применяются охлаждающие, успокаивающие, питающие и умеренно очищающие процедуры. А для подавления капхи следует воспользоваться облегчающими, стимулирующими, очищающими и осушающими. Помните, друзья, что ваше тело не просто набор случайных элементов, но специально подготовленный инструмент для достижения вашей высшей чести, вашего индивидуального предназначения. Друзья, поступайте по совести и живите честью. Подписывайтесь на канал Йога Чести. С вами был Владимир Присяжник.